вы сегодня надо в школу. Да, Борис, наводкамамбера. Пойду по обеду, по завтраку, точнее, по поутреннюю. утреннюю. Без разницы, так. Покушение стейка. Дети, ученики, уже с школы? Надо быть, через пятнадцать минут. Так почистим. О, надо идти. Dear, Какого привет. фига ты входишь сюда? Пустила. Я скажу маме, чтобы не пускала никого, когда я сонный. Я ну, даже в ванну. Нет, уши, мне в надо школу вану в ванну сходить. Ладно. Не беси меня. Что <с <с <с стабинку, сила, так, что вы... Мама, никого Привет. не впускай. Привет. Привет. Привет. В школу О, сегодня как-то... Побежали быстрее, гроза уже. Гроза Понимаешь? уже. Давайте быстрее в школу, сегодня пасмурная погода какая-то. Зеленый кот непонятно сейчас. А, нет, не кем. Ну, заболе... Кот, наверное, болеет. К... Ой, наверное, мы идем в химию, нет? Или в обычный? В ну, в, химии. А, в химию в я... ну, я... химии... Нет, химии нет не в кабинет в химии, идем в обычный кабинет. Тут эти ученики уже должны... Уже... Вот. Здравствуйте. Помещайте, По садитесь. По местам... здравствуйте. О, боже. Ой, здравствуйте. Ты что, занял мое место? Помещайте. Ладно, там? я пойду. Садитесь. Вот там занято. Садитесь, как вы сидели? Садитесь. Многие из вас маленькие, где сидели? Лен, я тут, Алекс, понятно, просто еду. Да, вот у Через две недели три дня уже все должны пойти в школу. Все. Ну, поэтому у вас будет экзамен. И на этом экзамене а, по технической причине не будет Олега. По технической причине. Эдрия, на место. На Ой, здравствуйте. Сейчас э, новенький сейчас вылетит со школы. Но, блин, да? Да. Не Короче. А, по технической причине Олега не будет на экзамене. Поэтому Уха. кто будет на него писать тест. Как так? Я это доверяю только одному человеку, который будет заучем, заучем будет, да, Адриан. Я директор Уран. Зауч. Так. Них чем еще, я зауч. Итак, будьте писать самую жестокую контрольную этого года. Заучим. Ладно, шучу, Заучим. я пойду. Староста, пути. вообще, мы с то разошлись. Я староста. Старость, Стреум, на место, быстро. быстро быдло у них не хочет садиться О, я сяду Всё. привет, что, привет. Ну, две недели кот привет. короче Адриан будет писать два теста два разных, чтобы ответы были вот так. Бедная, а а не похожи зачем тоже? нам те... да. а зачем нам экзамен летом нам будет 1 сентября. И еще. И еще. А -а сейчас будет субботник. Все. Можно субботник? выйти? Что за субботник? Субботник вы будете убирать по школе, кстати. -а, а, да, хорошо. Так, ребята, стойте. План такой. Нихун мы убирать не будем. Мы не на уборщиков похожи. Есть дворники, уборщики. Мы так. По-тихому все провернем. Не трогай компьютер. Все, пошлите. А подожди, а где мы должны убираться? я не знаю. в классе, либо всей в школе. Пойдемте к химичке. А ее нет. Ну, как бы здесь убираться негде. Все, короче, никакие субботники проводить. Так. Мы вот это делаем. Что вы делаете, Ой, здравствуйте. Что? Слушай, Мы у нас субботники. Века. Ну какой субботник дождь? На улице гроза. Директор, спросите, директор, спросите, я тут причем? Вообще не понимаю это. Так, это... я директор. Да, -да, -да. да Мама, я директор. Мама, он нет, он нет. Олега получит три яблока. Передадите Олегу Олега, эти три яблочка. Так, <порезвестен> ну-ка отдали быстро, вы чё, боры. Фу, как с вами общаться с ворами? <порезвестен> так итак, ребята, как староста, я объявляю выходной. Никакой уборки. Да, Потому, нет, Потому что на улице дождь, а мы тут будем еще убираться. Дождь, на улице гроза. Звук нас молнией шел пленет, поп не допнет. Пойдемте да, Олега, да. Он, наверное, в больнице бедняжка лежит. А, я же, Я молодец. Где у нас больница? Где Алексей? А, <связывая> ой, то, о, на улице, о, на улице ой, та, а тучи ушли. А Олег, Олег? Я тебе мороженое Олег, ты где? Олег, что ли? <связывая> Отойди от... На яблочке. Олежка привез. Отойди от его мороженого. Отойдите Подойдите он все, то мор... в коме. Он кушает мороженое. Он не хочет мороженого, он противный. А, ему... Что происходит? Я Здравствуйте. Здравствуйте, я поговорю с вами. Что? Итак, мы пришли к своему другу. Мы нам указывать, что нужно нам делать. Пошлите, ребята. Вы покиньте, пожалуйста, больницу, ты. не покинем наш друг. А можно мороженое? А, а да, можно кормить его мороженое. Да, Можете, вы, вы не можно. в трезвом рыбате? Ну, все в трезвом адеквате. Так, все. Идем к нашему другу. Кушай мороженое. Олег, Олег кушай. Кушай, не обляпайся. Олегу, С Олегом были кое-что это хорошо? Да, вот зачем? Кушай мороженое. Олег, у... Можете успокоить своего кота? <див> Ну-ка, Кенди, успокой его. Сделаем массаж. Олегу. Олег. Олег. Массаж Олегу, да, да. Вот прямо... Нельзя трогать. <губ> <соскоп> <губ> нельзя трогать. Уйди, Уйди. это мой кот. Я сейчас чихану честное слово. Это мы тут пришла Ну-ка, да быстро смысла! о Юра, ну ты вообще Друзья. им нравится мысль. Я что-то выйду, выйду лучше. <сёк> Пойду-ка я нафиг домой. Ну, я... Я я Ой, ребят, пошлите, пошлите. Аллергия. Вы, вы, Аллергия на всяких Юру. Пойдемте отсюда. А, а... Хватит, доктор-врач, подмышкин. А, так, пошлите, пошлите, бman. выходим. Крис! Кот! Так, вылетаем отсюда, вылетаем, я давайте. А ты еще раз тихану. Влетаем! Ой, Коты не... вышли. А, Всё, я, я своим другом поговорю. Быстро вышли отсюда. Я... Ах, а, мыша, вот Мне надо сказать, короче, вчера приходил... Какой-то по... вчера этот... ты вещи точно ему передашь, которые ты забрал ботик, ботик, него А какие я вещи забрал? Ботик у меня есть, нет, смотри. Ты вчера пришел, забрал какие-то у него вещи, у него которые с ним были, какая-то Под... какое то украшение было у него синее такое и зеленое. Вот ты вчера приходил, забрал, ты ему точно вернешь? Ничего не забирал. Его? Я Чего? пойду. Собака. А аллергия на собак. Сейчас на тебя аллергия будет, вылетела оттуда, шметок ты. А... Так, ладно. Короче, ты вот почему я забрал там вот на хво... украшение какое-то? Все, вот какое я не другое знаю, другое. ничего я не забирал. А Уметаемся нахво... хво... с больницы. Раз. Бежим, и тел. Нитру, все. Ладно. Я же рать хочу, я Помогите доктору отжимать, хочу. Почему... Врачи лечат, а тебе будут нас Собака, Эти, ты что с ума сошла, собака? Собака, все хорошо? Я ее убью. Она, она, меня собака агрессирует, она... Агресс... <поцентричная собака> <сорка> агресс... Ой, не того поджёг. Не того поджёг, ну ладно. Собака, пошла вон. На Собака, агрессор, серьезно. Собака, агрессор, да, надо ее убить. Я буду за ним, как за каменной стеной. Я, её... <Junior> я убью, не волнуйтесь. Собачка, смотри, что у меня есть. Плохая собачка. Собачка, я я Собачка. А а? Suburbs, надо убить эту <сёк> А не <Котанец, сёк clinically> трогать моего <сёк slipped> кота. Ой, это что за... Тебе помочь его убить? Я yes, сам. Я Хорошо. там помыла. Смотри, ой, ой. как надо, вот так, пиксел надо. Прямые. Да, вот так, да. Это все. Что... Смотрите, <соспит> как надо правильно. Надо... Уж... Смотрите, я хочу, смотрите, как горит, горит, как он красивый. А а я а? горю, я горю, что погорит, а? Божите, помоги, не трогайте его, <связывая> я его убью. Сейчас его... <связывая> У нас полиция в городе дерется. Ой, мы его <связывая> заезжали. У нас, нас, нас полиция боится. И любимых развела. <связывая> <связывая> <связывая> ты наоборот, ты виной мой. был ты. Привет. А виной а был а, а, а, а, Уйди. Уйди. Уйди. Держи мороженое. Держи. А ты уйди Эй, вы прекратили. Ты, ты, ты, ты, Юра. Юра, ты слышишь мой голос и улетаешь в рай. Нам не сияет, правда, ведь я лучше, чем ты канализацию. <смех> все, все хорошо с вами. Бил, о, еще полиция. С... Давайте бил, мы не будем агрессировать бил, на полицию, бил, потому что полиция бил, это полиция, бил, потому что бил, полиция бил, это полиция, бил, это полиция. полиция. Бил, Нельзя сражаться бил, с полицией. Нет. Зачем, да бедный. Полиция, стойте. Стойте, полиция. Нас в тюрьму посадят. Ну, что, никто не узнает, Да, все у нас умрет, но нас никто не подумает. Мы ж дети. Да. Мы дети да, не дети, мы подростки. Так, я приялась. Пойду на подсветку. Ну, подростки, но и Ну все, у вас в тюрьму посадят. Я пойду домой, поеду. Не хочу да. с вами заодно сесть. В тюрягу. Мне еще жизнь сладка. Я, я никого не, не бил сон Иди, моя маленькая Иди тебя... э, дверь. пошел отсюда что? быдло а по это что такое надо бежать Сам... это мой друг свинорыл. надо написать в полицию заявление то что тут всякие новые бражники ходят не новые бражники а обрезались Новый праздник? Это новый праздник, а я хризалис. Мы что, в тюрьме? <связывая> О, здорово, вы что тут сидите? Вас все таки посадили, да? Нет, нет. А что других не посадили? Ну, так вы только больше всех агрессировали. Нет, другие тоже агрессировали. А что там хочет? Ты теперь в тюрьме нет, сидишь, нет. да? <Фợя> ну, смотри, там сзади, сзади, там сзади, смотри, Открываю тебе Я за тебя ]우�類. в залог потом занесу Ой Мы заскамили бражника Ну ладно, я Надо открыть этого тоже в него В залог занесем за то, что он беспредельничал Ну что, бражник? Дверь, открой, я тебе талисман отдам. Нет, Ой, мы не поведемся. Ну ладно, пока вы тут. <как> дверь открой, я тебе Ты четко, ти... Я тебя сейчас посажу заново, еще раз. Только не я о а полиции сейчас скажу. Талисман, да. Но он врет. Ты сколько пражников знаешь, они врут. Открой дверь, я никогда не вру. Я же ма... маленький мальчик. <как> Пошел, попробуй открой, я тебе лицо сломаю. Значит, я сейчас использую... Значит, я сейчас притворяю своих сторонников. Так, слушай, ты сторонник. Ой. Ты че, скотина? Ой. Давай разберемся, бражник. Я Ой. тебя не боюсь. Ребята, тут не забыли, что тут монстр. А, -а, -а меня избивают. Откройте мне дверь и -э выпустите этого уражника. Он, это... Крызы... вы меня, вы там смотрите, там скоро мистер Бак придет, он будет сражаться с этим. Да, ты... Где же все герои? Почему-то я не, не, не чувствую, что моего друга бьют. Ты смотришь, Я выиграю. Свинорыл, что ты, -рыл, -рыл, ты тут, свинорыл. Свинорыл, иди сюда, сейчас поиграем. Я тебе сказал, что ты тут в жопу засунул. Ты достану, не бесишь уже же. Ай-яй-яй, больно. Ты, побочи по башке. Тики, давай. -тан -тан -тан -тан -тан -тан. Я хочу налить себе водички. Ну ладно, свинорыл, уничтожь их всех. <свеч> Он старый уже тут ой ой ой, -ой, -ой, -ой. что это свинорыл такой свиновный Свинорыл, пошли! Тебе надо спрятаться, свинорыл. Пойдем за мной, свинорыл. Заходи сюда, свинорыл. Да. Свинорыл, я внизу. А так, свинорыл, я здесь. Заходи сюда, свинорыл. Куда? Ты? Не заходи. Жди там. Угу. Что-то понять, ничего не могу. Что ты тут стоишь, дружок? У тебя все там, да? А, что? Что? 20 секунд. Да, трансформации Ничего понять не могу. <связывая> Тики, я не понял. Я даже свою силу <связывая> не спрошу. Почему я детрансформируюсь? На, поешь. <связывая> Уничтожить их тут все смотай. Я понимаю. Можно я а ты здесь Тики прячься. Ты здесь тупой нарыл. Тики, я не понял, что происходит. Почему ты не даешь мне трансформироваться? Так ну ладно, пойду-ка я погуляю. Тики, давай. Да, вкуснее, быстрее. Да, mm -hmm. да, да, да, да. И полпес. Трик сдай лапу. Ягоды на улице нужны, покорми ее ягодами. Ягоды, ягоды, тысяча рублей, Ей, ягодки, ягодки, Почему? я люблю кушать. Не старайся спасти Мистер Бак, спаси нас всех, пожалуйста, я боюсь. Я спасу. Как -то, как -то когда я попью водички одно, одной обезьяне, я, я плюю плюну прям ей в лицо. И черепахи тоже. Здорово, Юшкин Корь пойдем. Давай, Синары, уничтожи все. Лисичка хвостатая. Так. Надо... А. Талисман. Облаки у меня есть подобрать не мог что ли? Подожди, стой не уходи. Стой, не уходи. Ай. Сейчас, подожди. Но я пошел. Да. Куда ты Интересно, а как работают ну, их? Не слабак, телепор... мне, слабак, мне нужны координаты, чтобы телепортироваться, и потом мне наш телепор... А как работают или телепор... телепор... куда-нибудь сам телепортируйся? Так погодите, мне кто-то збо... ну, ну, да, кто звонит. Мне кто-то звонит. Аллом Сейчас, подожди, я знаю, как телепортироваться. Алло. А что а, случилось? Ты кто такой? А Креликс? нет не крелликс Пав... двор... связь плохая а есть какие-то магические эй, украшения? Собак, а, я... <вот> а ну, ты давай. пошел вон Хорошо, я понял где этот подвал я он скоро одежду сломает мою Уходи. Мне нужно подкрепить своего к вами А то у меня почему-то он и показывает 5. О, привет. не Мистер Бак, ты просто не дорогой, ты его тебе туда надо. Мне позови, мистер бага Ла, ла, ла, ла, ла. Гуляли, гуляли. Мы так, где Феликс, Феликс или Беликс, я не знаю, как тебя зовут. А, пой... Где твой подвал находится? Проверить ли, есть ли у меня хвост? Нет, за мной никого нет, не переживай. Так, мой режим да, я знаю, работает. За мной... За мной, никто не ходит. Не переживай. А у тебя в подвале лежат какие-то ювелирки? А среди них есть еще какой-то камень чудес. Так, идем ну, по стеночке, ладно. меня никто не увидит. Камень. А птицы? У тебя есть пернатые? Интересно. Так, а след... я помню. Я как будучи. хамелеон. Так, тут закрыто. Направо поверните, налево поверните, направо. Так. А, на, надо забрать. А, понятно. Так вот, какой дядька у какого-то пацана забрал забрал как, как, какие-то тоже ювелирные украшения. Вот как. А, с помощью талисмана попугая он превратился в этого э, никчемного Адриана? Понятно. И забрал какое-то украшение. Так, ну все. А, тут мне нужно сказать, что откроется, откройся, Сезам откроется, да? Ну ладно. Сезам, откройся! Сезам, откройся! что Это дебилизм. Или так, ладно, налейте. Всё, я забрал. Креликс, Феликс или Беликс, я забрал. Мистер Бак, тебя так. там этот зовет. Если что, мистера Бак, я потянул время. Мистер Бак не попал со мной вместе. Мистер да, Бак, все. тебя зовет там какой-то Так, Нуру, дал крылья, сводить Вон он. Ой, кушай, Нуру, кушай Нуру. Спасибо. Так. Так, а тут. Вот, вот, вот, вот. Может, я его направлю? Может, там на солнце покрыли. Нору, распрость, темные крылья. Так, где тут талисман лежит, лежит этот? Так, снимем, что не сражаются. какая эти два новых героя. Два, пора, пора победить, так, а уже. Это... Супер шанс! Ты как Лири? Ты, ты, ты, ты как Нур, у тебя зовут Лири, прекрасно. Ну, Эри, потому что скоро я вернусь к тебе. Вот как используем. Так, а, и да? что мне с этим делать? Мистер Багл, он использовал супер да. шанс. Что же ему выпало? Да ну ешкин кот, не даешь мне подойти. Так, лисичка, лошадь, мистер Баг спрашается по дому. Бонди, <связывается> да, Но... так, чудесный, так, мистер Банк. Могут... У нас все получилось, получилось. Почему-то другие не пришли. Но ну, а сейчас мне пора. <связывается> <связывается> Ой, птицы, <привет! связывается> вместе с тобой друзья, вместе с тобой друзья же, да? Иди сюда. Нет, иди-ка ты в душ. У меня у тебя, не говорит, знаю, то у я, себе... я хочу с тобой поговорить. Я не знаю, кто-то, но я хочу с тобой поговорить. Ой, нет, я не хочу с тобой поговорить. Это не... Ты талисман, чтобы перезарядить у Миссилы. Ты перезаряжу твой талисман. Нет, нигде никого. Так, сюда и сюда только -то, кто-то будет. Кто -то... Ири! Креликс, креликс, креликс, спадите. Клирик, крылья, вы поднимитесь. Клирикс, информация. Подчинение, подчинение, подчинение. Ой, погоди, мне звонят, побудь тут, ты пока подчинен ко мне, подойду, побудь тут. Привет, креликс, пеликс, или как тебя то а А-а-а. Мне нужно забрать у этого жбука-бука талисман. Какой? А, спадермунчика. Ну, я найду его, не переживай. Ладно, этот э, Креликс Феликс, подожди. Освобождаю тебя. А. Ты офигел вообще? Я Креликс Феликс, да. И мне тут просто Креликс Феликс звонит из другого измерения какой-то. Он сказал, то, что ты не знаешь, где, где мистер Бак прячет свои талисманчики. <связывая> знаю знаю где говори а я не скажу а я тебе починю себе и чё и тогда ты мне сам расскажешь это э -э нет я не скажу тебе а я тебе вот эту вот коробочку подарю. У, -у, У, а это а это чё за коробочка вот <связывая> ну, ты давай мне сразу ее а я тебе потом скажу нет Погоди, не звонят. А, хорошо, сейчас, да, подожди. Он за мистера Бага, он меня обманет? Серьезно? Ты обманщик все. Я не... тебя не обману. Что? Я обиделся, пока. Опа, что это за рыба выпала с него? Кто-то трескам. Привет, <свечка> Толик, как дела? Что я. Хочу пойти к вами перезарядить. Где <свечка> это крыса? Пускаемся вниз. на Утилися. рыбой пойду-ка я отдохну ничего вставали очень рано в эту крылья. школу дурац Темные крылья спадите крепись давай на, на, на. у меня один вопрос а что... М -м -м.